Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжаем нашу программу Телепередач, как когда-то говорилось по какой-то популярной программе. Сегодня мы с вами поговорим о очень интересном препарате, о необходимом препарате для жизнедеятельности нашего организма. Вы все прекрасно знаете, что наш организм не работает самопроизвольно, а наш организм это четко это четко организованная система и помогает организовывать эту систему. Нейромедиаторы, так называемые нейромедиаторы, которые регулируют возбуждение и торможение нашей нервной системы. В связи с этим у нас либо функции организма нашего производятся, либо наоборот значит, эти функции останавливаются. Меня заставило сделать это видео, в общем-то, ну не то что одно открытие, у меня, у меня появилась одна проблема – которую я не могла решить более полутора лет. Но когда я решила эту проблему, я поняла, что эта проблема поможет не только в том, с чем столкнулась я, она также поможет и людям, ухаживающим за пожилыми людьми. Потому что в свое, допустим, время, когда мы ухаживали за пожилыми людьми, за своими старыми родителями, вот, мы не знали об этом, и поэтому промахивались, покупали совершенно ненужные лекарства, учитывая то, что наши синтетические медики ничем нам не могли помочь, они нам совали только определенные те препараты, которые они знали, хотя, в принципе, не знаю, физиологию, подфизиологию, у нас учат все, но почему-то на данный момент вот про это никто не вспомнил. Итак, сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень интересном препарате, который, может быть, множе, многие из вас не знают. Однако, если вы начнете пользоваться этим препаратом и вообще узнаете об этом соединении, я думаю, что это привнесет в, на, в вашу жизнь очень много хороших моментов и, по крайней мере, вас избавит от очень многих ну, неприятных моментов, от употребления каких-то успокаивающих средств, совершенно, в общем-то, ненужных, А нужных только в плане того, что... Вот этот препарат, он позволяет вам привести свою нервную систему в порядок. Но, учитывая, что, допустим, если ваша нервная система не в порядке, потому что у вас на работе возникла конфликтная ситуация, которая не решается, и она никак не может решиться, это все доводит вас до бешенства, до такого состояния, что вы не можете и программ проблема не решать, то, естественно, такие проблемы решают только тем, что уходят с данного места работы. А если какая-то проблема, ну, такая, что вот мы знаем, что рано или поздно она решится, но все-таки для вас это сильный раздражитель, вот, то вы можете, вы вполне можете эту проблему решить с помощью данного препарата. Итак, о чем мы сегодня будем говорить, это препарат триптофан. Значит, в нашем организме есть Л и Д-триптофан. Мы сегодня поговорим только об эль-триптофане, потому что в медицине вообще-то чаще используется только эль-триптофан. Что это такое? Значит, триптофан это препарат, который является предшественником нашего гормона счастья серотонином. Вы можете посмотреть по таблице, я не буду сейчас здесь вам рассказывать физиологию и подфизиологию, о том, что такое серотонин, на что он влияет, что такое симпатическая нервная система, что такое парасимпатическая или вегетативная нервная система. Вы все это можете узнать, сейчас в интернете очень много... Об этом пишется, и пишут, конечно, и копирайтеры, лучше читать, конечно, медицинские книжки. Еще раз повторяю, на медицинские темы лучше в топ-10 не лезть, то есть вот вам выдает топ-10, какие-то вот темы вы пишете, там, допустим, тот же самый триптофан, продукты, содержащие триптофан или триптофан, показания, противопоказания вот И в топ-10 лучше не идти. Почему? Потому что в топ-10 попадают те, кто правильно пишет тексты, соблюдают уникальность, спамность и так далее. А для того, чтобы соблюсти все эти показатели, необходимо найти синонимы в нашем русском языке. Но дело в том, что в медицине очень часто применение синонима вообще извращает смысл данного, данного термина, смысл данного медицинского препарата. И в общем-то я вам очень рекомендую обращаться либо в медицинские справочники. Существует справочник Видаля, Существует справочник Машковского. Вы все можете, допустим, задать вопрос справочник Машковского Триптофан или допустим, справочник Машковского Адельфан, если вам это очень нужно. Конечно, по БАДам вам такого справочника никто не даст. Это вы ищите уже. Как правило, грамотные фирмы и уже вот у нас есть грамотные фирмы. Они сами составляют свои справочники. Вот сейчас я, я раньше была очень сильно в восторге от фирмы от фирмы vision очень грамотно сделанный сайт, очень грамотно сделанные БАДы. Если какая-то проблема возникала, я всегда начинала лечить ее только с БАДов Vision И уже дальше потом искала альтернативу, потому что они дороговаты. Но если альтернативы нет, то я нисколько не сомневаюсь, платила деньги и не переживала по этому поводу. Потому что уже больше 10 лет я практически не пользуюсь официальной медициной. Хотя тут меня как-то пытались даже э, скорая хамское свое отношение ко мне, решила воспомнить тем, что э, написала, что я спровоцировала конфликтную ситуацию, чтобы стребовать у них медицинские препараты. Я говорю, то, с чем вы ездите, я уже давно этим не пользуюсь. Вот, поэтому э, мы здесь будем говорить, э, значит, про вот этот препарат. Что такое триптофан? Триптофан является предшественником серотонина. Из него вырабатывается гормон счастья, серотонин. Значит, серотонин обеспечивает нормальную жизнедеятельность вашего организма. И самое главное, он обеспечивает ваше спокойствие, то есть он успокаивает, он приносит радость. Вы сразу ощущаете, что вы чувствуете себя очень хорошо, что мир вдруг окрасывается в яркие радужные краски. Почему некоторые препараты психотропного действия, которые назначают психиатры, вызывают вот такие вот страшные состояния? По одной простой причине. Потому что эти препараты нарушают прием серотонина. То есть вы представляете, вот человека лишают радости в прямом смысле этого слова. То есть если, если у вас нарушена функция, нарушена обмен серотонина, то есть нарушена функция и восприимчивость серотонину, что они и делают, то вы никогда себя не почувствуете хорошо. У вас будут накапливаться только куча отрицательных эмоций. Триптофан помогает вам отрицательные эмоции перекрасить сразу в положительные эмоции. Но, конечно, с этим перебарщивать не стоит. Если действительно какая-то проблема возникла, то лучше, решить, то лучше решить эту проблему и решать ее не химически, а решать ее, естественно, в жизненном, жизненным путем. Но если необходимо все-таки успокоиться, потому что бывают такие моменты, когда человек вот, чувствует, что уже человек успокоиться просто не может, то э, тогда в таком случае э, очень даже хорошо употреблять вот такие препараты, как триптофан. Вообще вот этот препарат триптофан это БАТ и э, Значит, э, здесь я почему про него вспомнила, потому что я у себя столкнулась с проблемой. Э, расскажу немножко по этой проблеме. Я знаю, что АБ, с этой проблемой сталкиваются все, кто пытается сбросить вес, но об этой проблеме они почему-то не говорят или стесняются говорить. Не считаю нужным замалчивать эту проблему. И считаю нужным эту проблему поднять. Потому что когда, ваше, когда в вашем организме такое будет происходить, то опускать руки нельзя. Но уверяю вас, что истинная наша медицина, она вам не поможет. Точно так же, как я, врач, обратилась к своим терапевтам по поводу данной проблемы, и меня решили направить на, на обследование. А там само обследование, ну, пытка, наверное, лучше, чем это обследование. Поэтому сейчас все по порядку. Итак, значит, когда я решила все проблемы по здоровью в своем организме, у меня осталась одна проблема, вернее, их две. Говорить о них не буду, но одна из проблем была это лишний вес, который я набрала за месяц 20 килограмм. Я прекрасно понимала, что просто так такой вес не набирается, что это все результат сбоя в гормональной системе. Вот. И э, я долго, долго думала, как и что. Я понимала, что, вот, понимаете, э, утром встаешь один вес, э, поел один вес, не поел один вес, голодаешь ты, не голодаешь ты. Вот весь как стоял, так и стоит один вес. Вы понимаете, что такого быть просто так не может. Значит, это работает, ну, работают какие-то эндокринные гормональные механизмы. Вот, Поэтому первым делом, что я решила сделать, это... Дать толчок своей гормональной системе. Для этого толчка я использовала БАТ эндокринол. Мне просто... Вы знаете что? Я просто шла вслепую. Я не знала, что мне делать. Я не знала, как толкануть эту нервную систему. Как Я не знала, как толкануть гормональную систему. И я сделала так. Я приняла одну капсулу. Сначала одну капсулу эндокринола. Что такое эндокринол? Это капсула, содержащая траву белой лопчатки. Но там ее, конечно, для меня оказалось очень много. Что такое белая лопчатка? Она содержит полноценные гормоны щитовидной железы. Кстати, вот тем людям, которые сидят на гормонах щитовидной железы, я очень вам рекомендую обратить внимание на траву белая лопчатка. Она действительно просто незаменима в данной ситуации. Она не будет способствовать тому, что будет атрофироваться ваша железа вследствие. Она не будет перестраивать работу вашего организма, но она сделает грамотно свое дело. И самое главное, что излишнее количество этих гормонов она не воспримет. Она просто как бы их потом нейтрализует и все. То есть, а вот излишнее количество синтетических гормонов, оно вызывает только одно. У вас начинает атрофироваться та железа гормоны, которые вы принимаете. Значит, я толканул, я приняла всего лишь только две капсулы. Одну капсулу в день и второй день тоже одну капсулу. После этого, конечно, у меня было ужасающее состояние. Плясало давление, болела голова. Давление подскакивало до 160 на 110, хотя у меня 120 на 80 нормальное давление. Но я прекрасно понимала, что рано или поздно это все пройдет. В общем, только через год я пришла в себя после приема этих двух капсул. Но в один прекрасный момент у меня очень резко взял, и кусок жира ушел, вот с живота ушел кусок жира, такой вот прямо буквально у меня на глазах, раз, исчез, и... Вес скаканул, вот это был первый скачок, у меня вот, я набирала тогда вес скачками, у вес скаканул сразу на 3 килограмма вниз. То есть, и вот он опять стоит вот таким вот колом. Утром, днем, вечером, поел, не поел, он все равно стоит в одной паре. То есть, ну, как бы организму надо помогать, организму надо выдергивать из этого ситуации, потому что мне уже наши терапевты сказали, что у тебя уже начинаются проблемы с печенью, стеотоз печени. Это не очень приятное занятие. То есть, фактически, это ожирение печени. Естественно, вот тут, когда она мне сказали, вот тут я поняла, что надо любыми путями, страшно, не страшно, но надо любыми путями приводить в порядок свой вес. Я решила с этого. Значит, через 4 месяца, вот как раз и появилась та проблема, о которой я сейчас и хотела поговорить. Через 4 месяца у меня замолчал мой кишечник. Что значит замолчал? А он вообще такой, пищник, как будто его нет. Позывов в туалет нет. Ничего нет, полное молчание, как будто живут вот в животе ничего нет, отсутствует полностью. Вот ты ешь, ты понимаешь, что ты ешь, ты понимаешь, что в желудок должна проходить пища. Через желудок кишечник должна проходить пища. Но кишечника я не чувствую вообще. Вот, как будто он не жив, как будто там пусто. Вообще, вот, ну ничего нету. Вот, э, я уже так это через 4 месяца потом, я забила тревогу, пошла к нашим терапевтам. Они начали мне одно второе, третье, та, одно обследование, третье, четвертое. И, естественно, они меня с этой проблемой, иначе, отправили на колоноскопию. Но первое, э, я, э, я понимаю, что они, тем более, что я предупредила их, что я приняла БАТ-эндокринол. Говорю, для меня это очень сильно. Я к тому времени не знала, что капсулу можно разъединить. И принимать не всю капсулу, а только часть капсулы, потому что я очень чувствительна к БАДам. и все рекомендации, которые написаны на бадах, на препаратах вот этих, я все рекомендации автоматически снижаю в половину. И вот это, это считается моя доза. То есть даже, ну вот в половину это точно я снижаю. Вот, естественно, ни на какую колодоскопию я не пошла, потому что на тот момент, по-моему, мой кишечник проснулся и дала себе знать. Вот. Ну, так вот я поняла, что он там живой, что что-то там происходит. Но ну, представляете, вот молчание, я не слышу кишечника. Это очень страшно, потому что всегда, тем более, что я врач, я знаю физиологию, я знаю под я всегда прекрасно знаю о том, что всегда надо следить за тем, как ну или ты, или то, о ком ты заботишься, или те же самые животные, если ты лечишь животных, или у тебя есть животные. Надо смотреть, как ну, живое существо, скажем так, человек или животное ходит в туалет. Вот мне очень понравилось, когда Жданов. Говорил, вот он говорит, мол, хороший хозяин всегда смотрит, как корова, вот, ну, про корову шла речь, о молоке, как корова ходит в туалет. Если не дай бог там где-то что-то вот такое, сразу начинается паника. И вот тут, естественно, у меня возникла паника. Было очень страшно, поверьте мне. Я знаю последствия, что такое, когда из тебя не выходит то, что в тебя входит, что организм должен выделять, а он ничего не выделяет учитывая то, что я вижу, что я съела достаточно и нужно выделить, а выделения нет. То есть мы пошли на искусственное, как говорится, на искусственное выведение вот этого из всего того, что из кишечника. Ну, вы представляете? И вот полтора года где-то мне пришлось воевать с кишечником, я не понимала, что к чему, но вы знаете, что хорошего тоже отклизм, конечно, для кишечника тоже ничего, потому что могут появиться проблемы с прямой кишкой от этого тоже никто не застрахован, вот. и э, только потом толчок у меня произошел тогда, когда я увидела триптофан, хотя триптофан я э, купила я купила триптофан, я купила пустырник и он состоял с триптофаном, я сделаю как раз по поводу этого пустырника очень хорошее видео, вот очень хороший препарат, он на первое время он очень хорошо помог мне вот. Но потом, когда я поняла, что этот... А, э, господи, я, я вот все вспоминала, думаю, что, что меня натолкнуло на эту мысль? Все дело в том, что потом я похудела на 10 килограмм. И естественно, естественно, обменные процессы в организме очень сильно изменились. Я, э, я получила проблему с желудком. Мой желудок отказался вообще что-то принимать. То есть, что бы я туда не положила... У меня такое ощущение, как будто у меня надувается шар в желудке. И вот с таким вот желудком я хожу целый день. Ну, кто, кто переживал эти проблемы, медики меня поймут. Вот, и э, я решила, ну, естественно, желудок и желудком. Я пошла опять к терапевтам. Меня отправили на ФГС, Фиброгастроскопия. Естественно, нужно было посмотреть, что произошло, потому что я уже сидела и на амипрозоле, я уже на том, и я чувствую, что мне ничего не помогает. Значит, но на ФГС у нас, у нас ну, наше, наше, наше медицинское учреждение заключило договор с очень хорошим доктором. Это доктор еще старого покроя, очень грамотный, уже достаточно в годах, уже, наверное, к пяти, больше, наверное, 50 лет. Вот, но очень приятное в общении, с ним очень можно поговорить, мы с ним очень мило поговорили. Значит, он мне все полностью расписал, что там произошло, очень неприятная процедура, смотрел, конечно, он меня долго, вот, но потом уже я посмотрела, говорю, все, в общем, я говорю, ну, все, ладно, спасибо, говорю, я пошла, говорю, я поняла. Я прихожу к терапевту, я не пошла к нашему терапевту, а пошла именно к тому терапевту, который, я знаю, что у нее неординарное мышление, вот она что-то мне скажет. И я прихожу к ней, она мне говорит, ну что, говорит, посмотрела на заключение фиброгастроскопии, я говорю, слушай, у тебя нарушение моторики желудочно-кишечного тракта. И вот тут меня толкнуло на мысль. Когда я посмотрела, вот я залезла в физиологию, я посмотрела, от чего зависит моторика желудочно-кишечного тракта. И меня наталкивает на мысль триптофан. Триптофан, серотонин в моем... К этому времени, когда я разбиралась с желудком, у меня заклинило почки. Что это такое? У тебя есть позыв в туалет по-маленькому, ты садишься в туалет, и ты понимаешь, что сходить в туалет ты не можешь. Одна капля или две, и все. Вот, и в таком случае, ну в общем, вы понимаете, что тут уже действительно и я поняла что у меня просто-напросто нарушилась выработка серотонина от серотонина зависит моторика функции желудка э, э, вернее не не желудка а желудочно-кишечного тракта я сейчас объясню почему я рассказываю всю эту эпопею и почему я хочу э, сделать вот это полезное видео для людей которые ухаживают за своими старыми родителями я не говорю про поколение пепси которое сейчас уже своих старых родителей будет сдавать дома престарелых там уже их тем более это питофаном кормить не будут но люди которые сейчас все-таки еще ухаживают вот мой возраст который я допустим даже не представляю как бы я вот свою маму бы сдала бы куда-то в дом пристарала для меня это в дикость мне это вот и кажется что это психически больные люди которые так поступают так поступать нельзя это однозначно значит я посмотрела и я поняла что у меня просто-напросто нарушилась выработка серотонина в организме и у меня кишечник пошел в разнос. То есть, желудочно-кишечный тракт. Один хочет, варит. Другой хочет, выделяет. Третий хочет, не выделяет. Ну, в общем, и я пошла тут же в аптеку. И я вспомнила про этот триптофан. И когда-то вот меня только спасло, что? Меня спасло, что у меня вот этот был топустырник с триптофаном. Вот он мне поддавал немножко триптофана. Но, конечно, там было не в такой дозе, какой нужно. А норма триптофана это 300... 300-400 миллиграммов в сутки. Вот. Существуют там продукты, в чем содержат этот триптофан. Но дело в том, девочки, когда у вас происходят вот эти нарушения, когда у вас есть уже недостаток этого триптофана, то есть продукты, которые содержат, чтобы организм выделял их. Понимаете, это равносильно тому, что вот вы сидите голодные, вам принесли вот деньги, положили на стол, и вы живете где-то очень далеко, положили на стол и говорят, ну вот на, ты иди поешь, а у вас уже гипогликемия, вам вот сейчас надо поесть, фактически вам надо на стол продукты, а вам кладут деньги, говорят, ну тебе надо ехать, купить, потом готовить, и так далее, и так далее. Еще три часа пройдет, и ты уже сдохнешь прямо рядом с этими продуктами. Вот то же самое и здесь, когда вот такая беда случается, нарушается выработка нейромедиатора, то тут уже нужны готовые продукты, готовый триптофан, вот такой вот, как вот эти вот капсулки, здесь по 250 миллиграмм триптофана. Нужен готовый триптофан, чтобы тут же к экстренно по скорой помощи Помочь организму дать ему нужные микро-макроэлементы микро для того, чтобы он тут же выделил серотонин и тут же все пошло. И вы знаете, как только я купила вот этот триптофан к сожалению, 300 рублей, здесь 15 капсул, вот это вот в блистере. Они в капсулах, здесь 15 капсул. Конечно, это дороговато, но учитывая то, что это, была, это действительно была скорая, экстренная скорая помощь. И буквально вот где-то через 3-4 дня у меня все нормализовалось. Но вы представляете, мне пришлось мучиться полтора года с клизмами, со всеми этими. И вы не представляете, какой был страх, вы не представляете, как меня это самое, как я не понимала, что происходило. Вы знаете, тут уже в Мысли, вы представляете, ну, раковая опухоль, у меня мысли, конечно, не было про раковую опухоль, но мысли уже были черти какие, потому что, ну, сами понимаете, не выделяет организм, ну, зачем а, образуются каловые камни, при застое может образоваться каловые камни, там уже вот, ну, черти что, в мысли, в голове вообще куча, уже вся под патфизиология, уже вся в голове была. Вот И как только я начала принимать триптофан, вы представляете, чтобы дойти, у меня прошло полтора года вот этих мучений. Но неужели, когда я приходила к терапевтам, неужели они не могли сказать, тем более, что я им сказала, что я приняла БАТ, вот эти вот э, гормоны щитовидной железы, и именно после этого у меня, ну, неужели клиническое мышление так и не сработало? Но ну, вот, по всей видимости, вот так мы и говорим про нашу... Медицину, что учат, всех учат о нейромедиаторах, о предшественниках нейромедиаторов. Но в то же время, когда дело касается суть до дела, когда вот доходит до такого, то наши терапевты, вот понимаете, вот срабатывают вот эти вот шоры. Становится вот она, а, не знаю, все, нужно обследование, нужно обследование. Это не платное обследование. Но вы понимаете, что это уходит время, это уходит, а страх-то остается, а приходится делать все эти клизмы и все прочее. И все это очень неприятно. И вот буквально 2-3 дня через это, после вот этого у меня сразу начал работать кишечник. У меня через неделю отошли почки, слава богу. Но вообще хочу сказать, вообще страшновато, конечно, когда и почки заклинивают. У меня начали появляться. У меня начали появля- Вот, кстати, когда я похудела, у меня начали появляться отеки, потому что у меня еще держится вес, который мне надо сбрасывать. Вот начали, появились отеки на, на веках. Это не потому, что, как говорят, как говорят, это от возраста, это старый и так далее. Нет, это так сопровождается процесс похудения. И я могу сказать, что очень многие женщины, женщины, уже когда сталкиваются с похудением, и когда начинают получать результаты, то они сталкиваются с такой проблемой, но они молчат о ней. Я разговаривала со многими, и у них тоже были такие проблемы. Но вы знаете, как ни странно, они эти проблемы так и не решили. Они ходили с отеками на глаза, на верхних век, и вообще на глазах. И я не знаю, как, как они там жили, как у них вот э, хватило терпения, все вот это вот значит теперь почему именно к старым родителям все дело в том что когда человек старый естественно у него нарушаются обменные процессы у него наблюдаются обыкновенная элементарная недостаточность не элементарная а элементарная то есть пищевая недостаточность микроэлементов у них не вырабатывается серотонин поэтому ваши бабушки и дедушки плохо ходят в туалет. Мы, помню, с мужем тоже покупали и синады и различные слабительные, и все прочее. Никак не могли заставить там его маму сходить в туалет и так далее. Мы мучились очень долго. И в результате, вот, когда я сейчас вот держу в руках вот этот триптофон и говорю, господи, и всего лишь навсего необходимо было просто подавать вот этот триптофон. Но обязательно смотрите, вот еще раз говорю, когда вы покупаете БАДы, когда вы что-то где-то, обязательно смотрите на дозировки. Тут они как-то по-дурацки указали, что в двух таблетках они указывают, что значит две таблетки в день прием. Но две таблетки в день, это получается 500 мг, норма 300-400. Лучше все-таки эту норму не превышать, потому что вы сами понимаете, что нейромедиаторы есть, нейромедиаторы, а там доза передозы тоже не очень хорошо. Они рекомендуют по одной таблетке два раза в день капсуле. Вот. Но для меня даже одной капсулы было много. Я выпила там по 250 миллиграмм, получается. Я даже одну капсулу выпила, и мне это даже было много. Я получила, у меня забарахталось сразу сердце, начало долбить, давление стало скакать, все это. Но, естественно, полтора года организм испытывает недостаток триптофании, не вырабатывается нормальный нейромедиатор. То есть, не работает нервная система. Нету вот этого вот проводника, нету вот этого нормального состояния, нету нейромедиатора, и получила в результате мы получили дискинезию вообще желудочно-кишечного тракта то есть нарушение моторики то есть каждый работает как хочет один влез, другой под дрова понимаете вот поэтому ваши старые родители когда вы пытаетесь им дать какие-то слабительные все прочее дело не в слабительных а дело в том, что у ваших родителей не хватает именно вот этого нейромедиатора. Дело в том, что он вырабатывается именно в кишечнике. Но когда ваши родители старые, поверьте мне, вырабатывать они уже просто ничего не смогут. Им надо давать уже готовые продукты. Ну вот я, допустим, вам приведу самый простой пример. Ну вот, допустим, муж и жена. Муж приносит жене деньги и говорит, ну вот, любимая, давай, дина тебе деньги, и давай мы сегодня поужинаем хорошо с тобой. И вот любимая собирается, пока она дойдет до магазина, пока она решит, пока она купит, пока она привезет, пока доставит, почистит, приготовит все. Ну, это уже пройдет очень много времени, это будет долго. Другое дело, муж приходит и говорит, любимая, давай-ка мы с тобой сегодня поедим. Я позвонил в ресторан, сейчас нам принесут с пылу жару цыпленочка, там табачка, картошечку нам жареную, нам салатики и все прочее. Тут раздается звонок, вам ставят все на стол и вы поели тут же. понимаете? Вот таким вот образом должно осуществляться и здесь экстренная помощь. Не надо придумывать из каких продуктов, какие дать продукты. В данном случае организму некогда выделять, у него нарушена вот этот обменный процесс. Поэтому для того, чтобы восстановить обменные процессы, необходимо просто дать, готовый препарат, то есть готовый триптофан, и из этого триптофана он уже быстро синтезирует то, что ему нужно. Но до этого мне пришлось дойти. Полтора месяца мне пришлось мучиться с этими клизмами каждый день. Вы не представляете. Это вообще был какой-то кошмар. Я вот сейчас сижу и думаю, я долго думала делать этот, выносить этот ссор из СБ и говорить об этом, ну, на весь интернет, не на весь... И когда вот поговорила со своими подругами, которые тоже вот так вот худели, я просто поняла, что говорить об этом надо, потому что эта проблема у худеющих женщин, особенно старого возраста, она возникает, при том, когда они добиваются похудения. Она возникает, но дело в том, что когда организм худеет, он вынужден, вынужден изменять обменные процессы, и это чревато вот какими-то последствиями. Одни из таких последствий – это нарушение матурики желудочно-кишечного тракта вследствие того, что у вас изменяется гормо, потому что гормональный фон, гормональный фон держит нам, держит наш организм, вот. И вот эта проблема решается очень просто. Еще вот этот вот триптофан э, у Эволара мне не нравится, почему он достаточно жесткий, нечистый Эль-Триптофан. Я пила хороший Эль-Триптофан, вот мне очень нравилось ННПЦТО. Очень жалко, что сейчас исчезли, потому что ННПЦТО обманывает даже своих ди дистрибьюторов, дилеров, тех людей, которые содержат дистрибьюторские центры. Уже не говоря о том, что они вообще не считают тех людей, которые пользуются за людей, тех людей, которые пользуются их продукцией то есть вот такое скотское отношение но продукция, поверьте мне, я очень скучаю по этой продукции, у нас сейчас в городе ее нету я очень скучаю по этой продукции потому что люди отказались с ними работать мы пытались найти, но к сожалению это надо ехать в Москву или, или в Ленинград сейчас лучше в Ленинград потому что это ленинградская фирма вот. и там даже то, было то что приходили подделки были скандалы, потому что пришли подделки вместо настоящих продуктов. Вот, я сама, конечно, эти скандалы не видела, не слышала, но мне говорили те, кто содержит дистрибьюторские центры, что да, говорит, у нас были, говорит, вот эти скандалы, и нам, говорит, они не нужны. Вот, и, в общем так, говорит, вот у ННПЦТО есть прекрасный бальзам, называется EQ. В свое время я его пила, тоже на работе так вот. Были такие вот какие-то непонятные ситуации, и вы сами понимаете, социальная система меняется, люди не уважают друг друга, по-скотски относятся друг к другу, меня просто выводило из себя то, что... И я поняла, что что-то нужно принимать посильнее, чем какое-то успокаивающее... А, вот и еще как раз вот. И я купила вот этот бальзам ЕКью. E Он как раз был с триптофаном. Но я тогда не обратила особого внимания на триптофан. У меня не было проблем ни с весом, ни с чем. Вот, но то, что потряса... оказывал потрясающий эффект вот, вот этот бальзам именно ННПЦТО, было очень классно. Там просто этот бальзам пился ложками. Я не помню: либо столовыми, либо чайными. Вот я не, я не помню. Но эффект был отличный, просто потрясающий. Вот буквально снималось все. И вот недавно буквально мне стукнула мысль в голову. Я говорю, хорошо. Ну, естественно, сейчас жизнь у нас тяжелая. Сейчас у нас идет уже фактически гражданская война. Сейчас у вла власти к, к России рвутся иностранные. Я думаю, что именно Великобритания рвется на власть в России. И я думаю, что именно нашего рыжего принца Гарри поставят. на. Это мое мнение. И, к сожалению, я сейчас очень много слушала. А, по... Просто слушала всех. Слушала журналистов, новости, вот все это Я не смотрю наш телевизор, я просто копаю интернет, читаю новости, слушаю журналистов каких-то, и я просто пришла к выводу, что на власть в России претендует Великобритания, потому что очень много у нас уже великобританских компаний, очень много у нас всех этих англосаксов, они сейчас шифруются пока через США, вот, но на самом деле все подводные камни все-таки ведут в Великобританию, то есть... Конечно, не знаю, что это будет, но нас и так не считают сейчас за людей, когда придут англосаксы, мы вообще будем людьми даже хуже, чем, хуже, чем отстой. Но это просто пока сейчас я пришла к такому мнению, вот. И, ну, естественно, такое вот состояние смятения было такое, думаю, дай-ка я вот сейчас... В общем, я не могу сказать, что такая конфликт, но был, -то, был такой момент, когда надо было просто принять успокаивающее. И я решила, думаю, чего я буду принимать успокаивающее, чего я буду... Ну, даже тот же пустырник, хорошо помогающий... Я почему-то вот не захотела, пришла мне идея в голову, да, я попробую. И я вместо того, чтобы пить успокаивающее, я просто выпила капсулу триптофана. Вы знаете, буквально через полчаса у меня вся вот эта вот весь это мое состояние все распаловалось, э, все стало хорошо, у меня появилось четкое, мне четкое осознание, я пришла в себя. И, в общем-то, никаких успокаивающих мне не понадобилось. Вот, я считаю, что вместо того, чтобы тратить деньги на сильные успокаивающие, надо действовать, надо помогать своему организму. Если уж, ну, действительно такая сейчас ситуация, действительно сейчас очень много проблем. Вот, поэтому лучше иметь у себя триптофан и вообще э, БАДы вот такие вот успокаивающие, где основной компонент это триптофан. Потому что триптофан способствует выработке серотонина, а серотонин способствует появлению у вас хорошего настроения. Хорошее настроение всегда приводит ваши мысли и разум в порядок. И вы можете четко, логично принять совершенно адекватное решение. Вы можете правильно поступить в данной ситуации, потому что иногда бывает, что зашкаливают негативные эмоции. Человек на эмоциях успокоиться не может, принимает неправильное решение. В результате потом очень долго жалеет по поводу того, что он сделал. В данной ситуации такого не будет. Вы быстро придете в норму. Вы быстро успокоитесь, учитывая то, что вы не нарушите никакого физиологического процесса в своем организме. И триптофан очень хорошо, очень спокойно приведет ваш организм в норму. Все дело в том, что вот такой триптофан, он стоит 300 рублей, 15 капсул значит, ну, Здесь написано по 1-2 раза в день Но принимать факти Если вам конечно нужно, то принимайте Но если нужно успокоиться Принимайте капсулу и все И смотрите дальше, нужна она вам или не нужна она вам Дело в том, что Вот такого препарата сейчас В аптеках нет И Валар выпускает какой-то сироп Который стоит 900 рублей Поэтому естественно аптеки у нас Сейчас приводят именно те препараты С триптофаном, которые им выгоднее продавать Поэтому вы либо в интернете, либо можно под заказ в аптеках. Они так вот, а вот более дешевые препараты это вот под заказ там пятое, десятое. Вы просто смотрите, если вы можете купить себе этот препарат за 900 рублей, пожалуйста, это я просто предупреждаю тех людей, которые все-таки имеют голову на плечах и понимают, зачем переплачивать лишний раз, когда можно заплатить нормальную. Я всегда очень ценю сделку, когда заплачена адекватная сумма. Если это дорого стоит, то действительно тогда и стоит за это заплатить дорого. Если это хорошо по здоровью, если это показано, если это лучший выход на данный момент. Но иногда, вот как сейчас, вот у нас я врач-стоматолог как сейчас вот пришли у нас имплантаты, и лепят имплантаты куда можно и куда нельзя. Да поставь ты простую коронку, поставь ты простой мостовидный протез, который обойдется тебе, ну, я не знаю, ну, в копейки. По сравнению с тем, как ты будешь ставить имплантат, неизвестно, приживется, не приживется, как тебе сделать, все будет зависеть от хирурга, понимаете. А эти имплантаты пихают во все стороны, куда только уже, вплоть до того, что... Значит, засыпают нашу гайморову пазуху костным опилками для того, чтобы создать для импланта место. Объясните мне, зачем, если природой предусмотрено наличие пазухи, зачем нахрена козе боян? Я бы сказала бы посильнее, но буду уже выражаться хорошим языком. Зачем козе боян? Понимаете? Вот и здесь вот такая вот ситуация. Поэтому я считаю, что те, кто ухаживают за своими родителями, чем вы будете покупать такие кучи слабительных, которые вам не будут помогать, купите своим родителям триптофан. Но лучше всего в таком случае купить а, вообще идет а, сейчас тенденция к тому, что сетевые компании стали выпускать а, продукты для питания. То есть не продукты для питания, а вот эти смеси питательные. Вы знаете, я сейчас попробовала эти смеси, я страшно довольна. У вас, во-первых, вы, вы поймите, что сейчас выпускаются продукты полное дерьмо. Даже то же самое мясо, если это, конечно, не курочка с вашего курятника, вы не можете гарантировать то, на чем выращена эта курочка, и не добавлено ли в эту курочку что-то увеличивающее объем мяса. То есть... Сейчас идет полная подделка, сейчас идет гражданская война, сейчас идет война, мы в преддверии войны. Мы самый настоящий сейчас обитаемый остров по Стругацким. Вот я долго думала, у меня вот был вопрос, я очень люблю Стругацких, у меня был вопрос, что такое белая субмарина в обитаемом острове. И, совершенно, и вчера буквально я дала на это ответ, потому что я поняла, что мы уже живем в гражданской войне что белые субмарины это прототип концлагерей, плавающих концлагерей. Вот есть такие барши Фима, посмотрите, пожалуйста, что это такое. То есть это плавающие концлагеря, которые совершенно официально существуют, и совершенно официально уже построено 800 концлагерей где-то там в Америке, не знаю. Вот, и эти баржи, они где-то до 2-3 двух, до двух тысяч могут содержать людей. Люди прободают, они приходят к берегам именно во времена бедствий, когда вот бедствие, мы вас спасаем и так далее. Ну вот, я просто послушала, и когда вот я поняла про вот эти баржи, поверьте мне, с 15 лет я мучилась вопросом, что имели в виду Стругацкие под вот этими белыми субмаринами. Когда вчера я это поняла... Вы знаете, мне действительно просто стало просто не по себе. Я поняла, что Третья мировая война – это реально, что мы сейчас живем уже в гражданской войне и в преддверии Третьей мировой войны. Она вот она, она уже практически вот она. Наша страна не управляется внутри, она управляется снаружи. Нам поставят кого-то. Мы завоеваны, это уже видно по полкам наших магазинов. У нас практически нет своих компаний, они все находятся под давлением Великобритании. Вот, либо совместных предприятий, в которых участвует Великобритания. Поэтому меня это, говорю, достаточно напрягает, потому что мне не, хочется быть, мне не хочется быть колонией нашей России, когда мы всю жизнь жили, мы считали, что мы жили в своей стране, и вдруг мы оказываемся, что наша страна становится колонией, и быть рабом каких-то англосаксов мне, во-первых, конечно, не хочется. Вот. Так что... В преддверии вот этого всего, и у нас действительно очень нехорошая сейчас ситуация, я очень рекомендую, даже с целью профилактики, попробуйте, купите и попейте. Я больше чем уверена, вам не будет лишним. Этот, э, этот видео я поставлю как лайфхаки из аптеки, тоже вот под номером. Лайфхаки из аптеки. Продается вот этот триптофан, он в аптеках. Его можно купить и в аптеке потому что сейчас же все страшно боятся э, сетевого маркетинга и так далее. Ну, боитесь и бойтесь, дальше я не буду. Но действительно триптофан, вот эти БАДы, их можно купить в аптеке. Вы знаете, я сейчас совершенно недавно прочитала одну, так, один такой тест тоже. Вернее, текст. И там было написано, что когда-то э, естественную медицину заменили смертельной с, а, вот этой медициной, которая у нас сейчас. Вот у нас буквально недавно э, умер сосед, у него был инсульт. Я просто поняла, по всем, все-таки медик. Я понимаю, они не говорят ничего, но я прекрасно понимаю, вижу, что к чему. Вот, и я с уверенностью сказала, и даже сказала, через сколько он умрет. Потому что медицина наша не в состоянии вылечить инсульты, она в состоянии только добить, уже конкретно добить. И действительно так оно и получается, что э, официально, вот, официально вот эта синтетическая опасная страшная медицина, она забила э, натуральную медицину, потому что наша земская медицина, она основывалась на назначении лекарственных сборов, трав. Мед, какой был у нас, вот сейчас такой мёд, именно в тенториуме. Я попробовала, конечно, тенториум. Это что-то, это что-то восхитительное. Вот. Поэтому, если вы, я не заставляю, если вы сторонники синтетической медицины, пожалуйста, питайтесь. Но вот этот триптофан, триптофан есть и синтетическая формула, есть и формула натуральная. все таки я рекомендую. Вам покупать такие вещи, как триптофан, именно в натуральном. Пусть вы переплатите. Значит, триптофан, если вы хотите купить натуральный, есть такое понятие, как зерна грифонии. Так вот, зерна грифонии – это и есть натуральный триптофан. Они содержат триптофан или триптофан. Всего вам хорошего. Я очень надеюсь, что это поможет вам в уходе за вашими престарелыми родителями, что это поможет вам продлить и облегчить и свое, и их существование. Вот, а также поможет вам начать успокаиваться не успокаивающими средствами, а именно физиологическими средствами для нашего организма. Вы будете четко понимать, что в нашем организме существует своя физиология. И вы, действуя как грамотный человек, к сожалению, медицина у нас сейчас синтетическая, безграмотная. Вы действуете сейчас как грамотный человек, и вы будете успокаивать свой организм. Именно грамотно. Поверьте, он вам ответит очень-очень-очень положительно. Вы сразу, вы очень во многом почувствуете облегчение. Потому что серотонин – это очень мощный гормон, который э, обеспечивает работу очень многих органов и систем. Всего вам хорошего, всего наилучшего. Будьте здоровы!